В Казанском университете прошла встреча ректоров педагогических и классических вузов. В рамках визита в течение текущей недели у вас будет возможность познакомиться с Казанским федеральным университетом, а также, как нам кажется, с уникальной системой подготовки учителей, которая в нем за эти последние годы сложилась. Новая мутация ковид действует агрессивно и непредсказуемо, как вирус сворачивает фестивали и угрожает здоровью. Она более заразна, чем предыдущие варианты. Собственно говоря, это явилось той особенностью, которая очень была быстро поддержана естественным отбором и позволила этой новой версии распространиться в популяции. Казанский университет – это не только ведущий образовательный центр России, но и один из старейших вузов, каким он был в годы войны. Это уже был большой вуз. Из них 1198 комсомольцев, половина комсомольцев ушла на фронт. Это считать где-то 560 человек. Половина партийной организации, это где-то 48 человек. Без партийных. Я так понимаю, что из Казанского университета ушло в вот, первые 2-3 года от 720 до 800 человек. Всем привет! В эфире Универ а в студии Анастасия Попова. В зале попечительского совета состоялась встреча ректоров педагогических вузов и классических вузов, реализующих программы педагогического образования России и стран СНГ. В мероприятии принял участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Фактически сегодня мы являемся единственным, наверное, вузом в Восточной Европе и стран СНГ ходящим в число 100 лучших университетов мира в предметной области education, образования и одновременно осуществляющим массовую подготовку учительских кадров. В Казанском федеральном университете стартовала приемная кампания 2021. Документы в Казанский университет можно подать онлайн двумя способами – через портал Госуслуг Российской Федерации или портал Казанского университета, а также принести их в приемную комиссию лично или прислать курьерской службой. Все интересующие вопросы можно задать по номеру телефона 8 843 206 50 95.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 В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча педагогического состава с профессором Гиссенского университета, литературоведом Института германистики Карстеном Ганзелем. Между двумя университетами в Германии, городе Гиссене и Казанским университетом заключен партнерский договор. В рамках этого проекта существует возможность для взаимных визитов коллег из Гиссена в Казань и коллег из Казани в Гиссен. Профессор Карстен Ганзель не в первый раз посещает Казань и непосредственно представляет университет в Гиссене. 22 июня – День памяти и скорби. Это день начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день, ранним летним утром 1941 года в 4 часа, началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. О том, какую роль сыграл Казанский университет в годы войны, расскажем в следующем сюжете. 22 июня 1941 года, когда студенты готовились к последним экзаменам, пришло страшное известие о начале войны. Сразу же после сообщения вероломного нашествия фашистской Германии на Советский Союз на митинге в общежитии университета была принята резолюция. Студенты Казанского государственного университета заверяют партию и правительство о своей полной готовности по первому их зову до последней капли крови защищать честь и свободу социалистической Родины. Мы готовы выполнить долг патриотов и на трудовом посту, и в битвах на фронте. Мы никак не можем определиться с цифрой, а сколько ушло из Казанского университета. Я вам говорил об этом. Но если посмотреть, что накануне войны было 2000 студентов всего лишь, это уже был большой вуз. Из них 1198 комсомольцев, половина комсомольцев ушло на фронт, это, считать где-то 560 человек. Половина партийной организации, это где-то 48 человек. Без партийных. Я так по понимаю, что из Казанского университета Ушло в вот, первые 2-3 года от 720 до 800 человек. Начавшаяся война внесла коррективы во все сферы жизнедеятельности университета. Основным документом, отразившим порядок перестройки учебного процесса, стало письмо наркомпроса РСФСР от 1 июля 1941 года. Эвакуированных расселяли в студенческие общежития и в дома сотрудников. Когда говорят про эвакуацию, обычно говорят про академиков, членов корреспондентов, там 39 или ну, в лучшем случае про около двух тысяч научных сотрудников. Хотя, на самом деле, чтобы понять эту историю и, собственно, историю с питанием в том числе, нужно понимать, что это было около пяти тысяч человек. То есть это не только научные сотрудники, но и члены их семей, знакомые. И все эти люди приехали сюда. И их надо было где-то разместить, их надо было чем-то кормить. Собственно, вот Юрий Шмидт справился с этой задачей, насколько это было возможно. Что делал, собственно, Шмидт, что делал университет и государство? Ну, конечно, первое, всего, это карточки. Карточки выдавались на месяц, собственно, карточки выдавались на день. Иногда выдавались дополнительные карточки, так называемые УДП. Студенты это переводили как «умрешь днем позже». Также студенты-аспиранты занимались разгрузкой-погрузкой, работали на полях колхозов и совхозов, убирали снег со взлетной полосы аэродрома, кололи дрова и многие были мобилизованы на фронт. Казанский университет выражает дань уважения памяти героям, ковавшим победу на фронте и в тылу, чтобы сказать спасибо тем, кто ценой своей жизни спасал Родину от фашистских захватчиков. С 2015 года Казанский университет проводит традиционный студенческий марш победы, в котором участвуют студенты, преподаватели, сотрудники КФУ во главе с ректором университета. За коротким, но емким словом победы стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, напряженный и тяжкий труд в тылу нашего Народу. канун празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне руководством Казанского университета было принято решение установить дополнительные 103 мемориальные плиты на Аллее Славы в ректорском садике университета. Там начертаны имена 458 участников войны, которые были студентами, преподавателями и сотрудниками университета. Ученые, сотрудники, студенты и преподаватели университета внесли неоценимый вклад в победу над фашистской Германией. Мы чтим память каждого и благодарим их за героизм, стойкость